Я часто слышу интересные заявления. То у нас умирает институт семьи, то ценности у нас меняются, то ценности сейчас совершенно другие и тому подобные вещи. По поводу института семьи давайте начнем с этого. Институт семьи умирает столько, сколько он существует. Причем, что самое удивительное, сколько существует брак, столько существует и возможность развестись. Причинами развода всегда были две. Это психическое состояние одного из партнеров и измена. Всегда эти вещи считались уважительными для развода. Все остальное бывало уважительным по разным причинам. Разводы существуют в совершенно разных странах и народах. И сейчас идет эта тенденция к увеличению разводов. Причем тенденция к увеличению разводов идет во всем мире. И каждая страна уверена, что увеличиваются разводы в этой стране. Честно, не скажу совсем до конца причину разводов, потому что, во-первых, не уверена, что я сейчас буду говорить какую-то правду об этих причинах. Давайте просто про факты. Первый простой факт, то что основная масса на развод подают женщины по статистике где-то 90-95%. Более того, когда ко мне приходят люди и мужчина говорит, что он подал на развод, я всегда спрашиваю, почему, потому что это очень экзотический момент. Очень часто причиной развода бывает либо алкоголизм супруги, либо просто сам факт развода, потому что они могут к этому времени жить 5, 6, 10 лет порознь. Вот, поэтому в какой-то момент человек просто решил разойтись и строить свое будущее, свое завтра. Вот. Так все-таки ценности у нас, по-прежнему остаются ценностями или это что-то новое? Каждый раз люди думают, что они нашли какие-то новые ценности. Я думаю, что это не совсем новые ценности. Возможно, это всего-навсего акценты и приоритеты. Если вы хотите узнать, какие ценности есть у человека, то вам стоит обратиться к такому предмету, как этика. Этика давно определила различные категории ценностные, которые имеются у человека. И самое удивительное, эти категории всегда выходят на первый план в тот момент, когда случается беда именно сейчас мы заметили такие ценности как жизнь и смерть такие ценности как человеколюбие дружба доброта отношение к людям мы заметили такую ценность как семья и единение людей эти ценности были всегда и как я часто шучу все, кто считал, что институт семьи уже не выживает, обычно они не оставляют потомства, соответственно, остаются те люди, для которых семья является ценностью. Поэтому можно говорить все, что угодно, можно думать даже все, что угодно, но почему они и называются истинными ценностями? Потому что они проверяются временем потому что они прошли через года. Это как классические произведения. Можно при жизни и в свою эпоху говорить все, что угодно на эту тему. Но... Классик ты или нет, решают люди и решают года. То же самое про истинные ценности. Можно сколько угодно думать о том, что истинными ценностями э, можно пренебречь, или они меняются с годами и тому подобные вещи. Когда людям хорошо, да, на первый план выходят различного рода ценности. Когда людям плохо, они всегда обращают внимание на одно и то же. Все хотят жить, все хотят кушать, все хотят любить, и все хотят иметь смысл для счастья и для жизни завтра. А вопрос про ценности мне как-то задала одна из моих клиенток. Такое ощущение, что это было так давно, а это было всего лишь в прошлом месяце.